Альфа Гейм. Разработка 2D, 3D игр и приложений В этом видео мы рассмотрим уничтожение объектов, покидающих область триггер коллайдера. Давайте начнем все по порядку. В прошлых уроках мы создали пулю и написали скрипт, который реализует стрельбу. Но осталась проблема. У нас накапливаются пули, которые летят по оси Z к бесконечности и при этом занимают ресурсы компьютера. Нам необходимо найти способ удалить их, когда они покидают игровую зону. Можно это сделать несколькими способами. Наш вариант заключается в том, что мы создадим границы вокруг игровой зоны и будем уничтожать пули, а также вражеские корабли и астероиды, когда они покидают границы игровой области. В качестве границ будем использовать куб. Таким образом, как только объекты будут покидать зону куба, они будут уничтожаться. Давайте создадим куб и выполним его сброс к стандартным настройкам. Одним из компонентов которыми обладает куб это мехфильтр. Он отвечает за видимую форму объекта. Другой компонент мех рендер, отрисовывает эту форму, придает ей цвет и текстуру. Два этих компонента нам не нужны, а вот компонент BoxCollider нам очень даже необходим. Тем не менее, пока не спешите их удалять, они пригодятся нам при размещении куба в игровой области. Переменуйте куб в баундере. Если мы отключим мех-рендерер, то увидим зеленые границы Box Collider. Нам не нужно, чтобы к нашему объекту применялась реальная физика и обрабатывались какие-либо столкновения с нашим кубом. Нам необходимо, чтобы объект Boundary реагировал на каждое событие, при котором объекты покидают его границы. Для этого установите флажок из Trigger в разделе компонента Box Collider. Теперь у нас есть по сути Trigger Collider. Если вы перейдете на вкладку Game, то вы не увидите объект Boundary, так как сетку визуализации Mesh Renderer мы отключили, а так как сетка коллайдера MAC коллайдер является невидимой в игре, то видеть ее можно только в режиме сцены. Давайте включим обратно сетку визуализации. Нам необходимо равномерно растянуть куб в игровой области. Обратите внимание, наша камера находится в центре игрового пространства и направлена вниз на игровое поле. Ее позиция в плоскости X равна 0, а в плоскости Z равна 5. Давайте для куба Boundary зададим такие же координаты, тем самым добьемся того, что куб будет находиться в центре игровой области. Далее, используя свойства Scale, необходимо изменить размеры куба. Если вы помните, в прошлых уроках мы установили ширину фона равным 15. Так что давайте также растянем куб по оси x до значения 15. Верхняя и нижняя часть границ имеют важное значение. И нам нужно, чтобы границы были максимально близко к краю игрового поля. Давайте использовать значение 20 по оси z для изменения масштаба куба. Значение 20 идеально подходит еще и потому, что расстояние между верхней и нижней границами всегда в два раза больше нашей ортографической камеры. Теперь, когда мы разместили границы, мы можем отключить Mesh Renderer. Переключитесь на вкладку Сцена. Теперь вы видите зеленые границы нашего коллайдера. Отличная работа, но этого нам мало. Нам необходимо, чтобы границы нашего бокс Collider реагировали, когда какой-либо объект покидает их область. Для этого давайте создадим новый скрипт в папке Scripts и назовем его DestroyByBoundary. Теперь сделаем этот скрипт компонентом объекта Boundary после чего откроем его на редактирование. На данный момент объект Boundary является Trigger Collider. Это означает, что он может реагировать на определенные события. Например, такие как объект вошел в зону Trigger Collider или вышел из нее, или остается в ней, есть еще и другие Подробнее можно прочитать на официальном сайте Unity. Нам нужно отследить события, когда какой-либо объект покидает границы объекта Boundary, чтобы уничтожить его. Обратите внимание, что во взаимосвязь с Trigger Collider вступают только те объекты, которые содержат компонент Rigidbody. Итак, нам понадобится функция onTriggerExit. Напишем следующий код. Void OnTrigger Other, other Работа в этого кода довольно проста. В переменную Other передается объект, который вышел из области trigger коллайдера. Далее в работу вступает функция Destroy, которая уничтожает этот объект. Это все, что нам было необходимо написать. Давайте сохраним скрипт и вернемся в Unity. Нам больше не нужны компоненты Filter и mach renderer объекта boundary. Давайте их удалим. Теперь запустите и протестируйте игру. Как вы видите, пули уничтожаются после того, как покидают зону Trigger Collider что нам и было нужно. На этом урок закончен, а в следующем видео мы рассмотрим создание астероидов и их уничтожение выстрелом.